Вся слава Господу. Аминь. Здесь является Его слава, Его величие, Его царствие, как на небе, такое и на земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я сегодня хочу поделиться таким откровением. Это такое слово Бог открыл мне. Главная заповедь жизни. Главная заповедь жизни. Знаете, Бог оставил нам много заповедей. Вообще, что такое Заповедь. Это не совет и не поручение. Это что-то особенно важное, то, что человек должен выполнить. Бог заповедал. Давайте вернемся к первоначальному источнику к бытие. В первой главе, 28 стихе, Бог сказал «Плодитесь». Бог создал человека по образу и подобию своему и сказал «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Что здесь важно понять? Без плода нет размножения, нет роста. Все живое, оно должно расти и размножаться. Потому что, смотрите, Бог не сразу, как вот, Бог создал мир, да, и не сразу, допустим, сейчас на 6 миллиардов человек и насадил этот мир, живите, люди, и прославляйте Бога. Нет. Все живое, оно приумножалось, оно росло. Допустим, Бог говорит, да, создал мужчину и женщину. Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. И мы видим, что Адам родил сыновей, это уже был образ и подобие отца их, Адама. Поэтому происходил рост, всему живому происходил рост. Как в физическом мире, так и в духовном мире. Все живое должно расти. Царство Божие должно расти. Дерево должно расти и приносить плод. Бог создал древесный плод и вложил туда семья. Это семья должно приносить, вырасти и приносить плод. Допустим, Иисус говорит, «Отец мой виноградар, я лоза, вы ветви». Лоза и ветви, оно работает на одно, на плод. А что такое плод? Это польза. От всего должно быть польза. Потому что вот все наши служения, все наши собрания, все, что здесь происходит, крест крестов, все ради одного, ради плода, чтобы был плод. Что такое, я говорила, плод — это польза. чтобы Бог мог воспользоваться в любое время, чтобы Бог, работая Духа Святого надо мной, над каждым из нас, чтобы Бог под, э, взял руку, протянул и мог воспользоваться мною для Царства Своего, для славы Своей, чтобы я была благо, благопотребным сосудом в Царстве Его, чтобы я была полезна. Смотрите, когда Иисус... Захотел покушать Он пришел В свой сад, другой евангелист говорит И нашел смоковницу Да, увидел красивая смоковница Красивые листья на ней Но он что, он не нашел плода И он говорит, слушайте Я три года сюда подхожу и нахожу плода срубить ее, зачем она занимает землю? Зачем она занимает землю? Очень хороший вопрос. христианству. Потому что все живое оно должно плодоносить. Оно должно приносить пользу. Не для себя, а пользу другим. Знаете, как пастор вчера говорил, яблоня, она плодит не для яблони, не для того, чтобы она сама кушала, а яблоня для того, чтобы другие могли кушать, чтобы другие могли пользоваться, чтобы от этого всего была польза. Потому что Дух Святой, Он работает над нами. Он учит, Он воспитывает нас, чтобы мы были полезны для Царства Его в любое время. Да, и вот есть такая... Такое слово, знаете, Иисус сказал, возлюби Господа Бога своего и ближнего, как самого себя. И некий человек такой задал провокационный вопрос, Господи, а кто же мой ближний? Господи, кто мой ближний? Здесь очень интересный вопрос. Мы здесь по-разному будем смотреть, кто же действительно мой ближний? Я сейчас не говорю о эгоизме или о кормлении греха, я действительно говорю, кто ближний? Да, и мы знаем эту притчу. Когда человек шел с Иерусалима в Ерехон, напали разбойники, побили, забрали все и оставили на улице его. Да? И сегодня это образ этого мира, этот мир сегодня. Выкидает людей на улицу. Эти люди беспомощны. Иисус здесь очень четко сказал, действительно, кто же мой ближний? Это если это близкие, это наши родные. Или друзья — это одно отношение. Но ближний — это тот, кто оказался сегодня в нужде. Кто возле меня рядом. Кто близко возле меня. Этот человек действительно нуждается во мне. Этот человек действительно нуждается в нужде. Чтобы этому человеку оказать милость. Может быть, это сосед на улице. Может быть, это э, в моем доме. Это совсем может быть незнакомый мне человек. Незнакомый. Но... Бог надеется на меня. Бог знает, что он может воспользоваться мною в любое время для того, для той нужды, которой сегодня оказался этот человек. Поэтому близкий человек – это тот, кто близко возле меня сегодня, кто рядом возле меня. Потому что… Если не мы, так тоже. Если не мы, так на кого будет надеяться этот мир? Они, они живут своими критериями, своими порядками, своими законами. А мы имеем закон Божий. Знаете, есть такая женщина в Библии, та Фита, да? Это женщина, которая в деянии апостолов. Я говорю, хочу сказать, что такое плод? Это недобрые дела. Я говорю здесь не о добрых делах, я говорю о том, чтобы Иисус употреблял нас с вами, потому что мы учимся, мы ходим, мы слушаем Слово Божие. Знаете, как эта смокомница, она ходила в церковь, она слушала Слово Божье, она назидалась, она наполнялась, но это еще был не плод, это не плод, это плод когда? Ты можешь быть потребным в Божьем Царстве, для Бога, для ближнего. И вот эта сестра, она просто шила одежды. Написано, она для вдов шила одежды. А кто такое вдова? Это бедный слой, незащищенный слой населения. И когда она умерла... Знаете, они пришли к Павлу с плечом, с этими одеждами. Они пришли к Павлу и показывают. Вот. Насколько была услышана молитва этой сестры, что Бог воскресил ее с мертвых. Потому что она делала то, что под силу рука ее делать. Говорит, то, что под силу рука твоя делать, делай. Народ мой, церковь моя. Все, что под силу рука твоя делать, делай. Знаете, когда... Еще такой пример, очень хороший в Библии, мальчик, когда мальчик пришел к Богу, два хлеба и пять рыбок. Знаете, я думаю, что там тоже шла толпа за Иисусом, много шло людей, но они взрослые, может быть, у них и была еда, пища, но они не открыли Иисусу. Они оставили это все, они оставили это все при себе. Этот ребенок просто открылся, принес и показал, вот у меня что есть. Что Бог делает, когда мы открываемся? Что Бог делает? Прежде всего, Он благословляет. Он благословляет народ, Он благословляет наши дома, наши семьи. Он благословляет. Для славы Своей Он благословляет. Он благословляет, этот ребенок ушел с такими корабами домой. Потому что этот ребенок, он пришел с плодами. И плод — это польза. Польза от каждого из нас. Мы должны быть полезны в Царстве Божьем. Не просто прийти, посидеть и послушать. Мы не смокомница, мы плодовитые, мы родовитые с вами. Аминь, аминь, это слава Бога, понимаете? Потому что И он пришел и пошел туда к Иисусу. И Бог говорит, слушайте, благословение, благословение, благословение, благословение. Что делать? Дерево, которое не приносящее плода, оно отсекается, выбрасывается в огонь. Говорит, секира лежит у порога. Что же делать, Господи, что же делать? Есть одежда, поделись. Есть кусок хлеба, дай. Если ты видишь, что человек в нужде, дай. Мы уже выросли церковь. Дай, поделись. Есть одежда, дай. Есть очень такое, знаете, наш Иисус. Он ходил, Он давал, Он благословлял, Он учил учеников, Он наполнялся. И это есть самое ценное и важное. У нас есть образец славы Его, и нам есть на кого смотреть. Аминь. И мы должны приносить много плода в царстве Его. Мы должны плодоносить, мы должны быть полезными, потому что знаете, у Бога нет лицеприятия, Бог дает всем одинаково. И написано, когда придет сын человеческий, давайте почитаем это место Писания. Когда придет сын человеческий во славе своей, святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей и соберутся перед ним все народы и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь, тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира». Бог приготовил. Ибо алкал, то, что хотел кушать, как этой смокомницы он пришел, он захотел покушать, он пришел в церковь, он посетил церковь сегодня свою. «А вы, и вы дали мне есть». «Жаждал – и вы напоили меня, был странником – а вы приняли меня. Был нах – и вы одели меня, был болен – вы посетили меня, в темнице был – и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущими напоили, когда мы видели тебя странником приняли или нагим одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе». Расскажет в ответ, истинно говорю вам, как вы сделали одному из сих малых. Поэтому плод, польза не для себя, а для славы Божией и для других. И пусть Господь просто дает нам силы, пусть Господь просто укрепляет, ведет нас и наполняет нас. И дай Бог нам быть плодовитыми, дай нам Бог быть на лозе. Дай быть, чтобы наши ветви, они не отсекались никогда. Потому что все, все ветви и вся лоза, они только ради плода, ради пользы других. Церковь, она не для церкви, она для пользы других. И мы здесь с вами не для себя, а для пользы других. Во славу Божью, во имя Иисуса, воздайте Богу славу. Аминь.